Привет, девчонки и мальчишки, если они нас смотрят. Сегодня расскажу про сумки из натуральной замши. Чем они хороши? То есть натуральная замша всегда имеет благородный оттенок, благородный вид. И что интересно, то есть на сегодняшний день тенденции моды таковы, и они выходят, не выходят уже много лет, что замшу носят не только зимой, не только шубами, с дубленками, с куртками, ее носят и весной и летом, то есть это босоножки в этом году необыкновенно был модный тренд бежевая замша в босоножках и в туфельках с острым носиком закрытым острым носиком и с декоративными пряжками смотрите, покажу вам сумку э, вот такого синего цвета это сумка клатч она выполнена довольно просто между тем интересно, за счет того, что она очень мобильная то есть ее можно взять в руки ее можно повесить на плечо. и Имеется в виду, если без верхней одежды. Если у вас верхняя одежда, как сейчас зимний период, то здесь есть длинная ручка-ремень, который регулируется, и можно будет одеть через все тело. Что здесь примечательного? Смотрите, вход посредине большого, в принципе, в сумке у малышки три входа. Большой вход внутри... Как обычно, традиционно кармашки для мелких предметов, карман на молнии. Еще есть два входа, они как доп-карман, или как кармашки, или как отделы, как хотите, назовите, да? Главное, что они функциональные, и удобны. Вот такие две красивые кисточки. Вход. Здесь перегородка, то есть еще получается отделение разделено на два, перегородка с молнией, то есть получается под молнией можно убрать какие-то документы, которые не хотелось бы рекламировать. Либо э, пришли куда-то в ту же поликлинику, чтобы паспорт не потерялся, я стараюсь его в карман убрать под молнию, потому что это наиболее практично для меня лично. Потому что мало ли что я достаю из сумочки, чтобы он, не дай бог, не выпал и нигде его не оставить. И когда я зацикливаюсь на том, что я должна положить его именно в это отделение под молнией, я всегда фиксирую этот монет то есть я его не потеряю, потому что я понимаю, что именно в этом отделении у меня должен, должен лежать паспорт. Я положила, закрыла, и только тогда я так выдохнула и пошла. Потому что был как-то один раз случай, когда я забыла паспорт, благо люди такие оказались вежливые и надежные, они позвонили, я за ним прибежала. Это было не в поликлинике, а в транспортной компании. Но было очень неприятно, потому что понимаешь, что устанавливать паспорт очень нудно и проблематично. Еще и штраф платить придется. Так, вот такой вот вход. В общем, смотрите, малышка, а, здесь срезик есть, показывают довольно плотная замша. Модель номер у нее 803, и цена у нее 2500 рублей. До Нового года, до 31 декабря, на сумке, которую я сейчас показываю, а, именно сегодня, будет скидка 15%. То есть от цены 2,5% откидываем 15%, это будет ваша цена. Так, следующая модель синенькая, да? Вот такая вот сумочка отстрочена, интересно. Зам же здесь только на передней стенке, вот такой красивый маленькой пряжечкой украшена. Сзади обычный кожзам. Ручки средней длины, отделано лак рептилия, она очень комфортно, очень интересно смотрится. Два входа. Открывай, извините, наполнители просматриваем. Вот такое большое отделение. Вот здесь молния внутренняя. И здесь а, на передней стенке кармашки на молнии. Сзади карман на молнии, как всегда, для удобства. То есть сумку на плечо повесить очень сложно в зимний период времени, поэтому это сумка, которая вешается на руку, либо берется в руки. То есть это своего рода <coughs> редикюльчик. На дне ножки, буквы. Эта сумочка у нас стоит 2 900. И тоже на нее скидка есть. То есть, всего, именно от сегодняшнего видео до 31 декабря 15%. Так, идем дальше. Теперь показывают цвета, нетрадиционные для обычных замшевых сумок. То есть, это не стандарт. Для тех, кто любит выделиться, кому интересно яркая предложение и яркий образ именно в деталях. Потому что э, сочетание именно серого традиционного да, идет с очень многими цветами. Здесь, смотрите, идет красивый серый, это натуральная замша. С, э, яркая замша, горчица здесь. Вот такие пяточки отстроченные. Это подмасленный материал, он такой слегка гладенький. Здесь декоративная пряжечка. Она просто для декора. Сзади карман на молнии, один вход, внутри перегородка на молнии для документа, сзади кармашек на молнии и на передней стенке два кармана. Что интересно, хочу показать вам по натуральной замши, то есть я сама обувь ношу, сумки замшевые но не всегда пользуюсь вот этой щеточкой, а зря, потому что замша мы обычно боимся, считаемся, что она затирается. Но если здесь везде эта кожа, а на передней стенке замша, то потереть ее, почистить вообще не составляет проблем. Смотрите, вот здесь вот небольшое пятнышко от того, что она лежала в пакете с другими сумками. Как этот вопрос решается просто, да? Нам просто пару лей взять эту щеточку, расчесать скажем так, замшевую сумочку. И вот она, воля. То есть ни одного пятнышка, все ровненькое, гладенькое. Также несложно и счищается грязь сумки. сумке. То есть, потёрки, главное, чтобы она высохла, не размазать её. Так, показываю мягкую модельку. Мягкая модель, выполнена в форме мешка. Натуральная замша, здесь э, передняя стенка горчица очень красивая, серая. Опять серый подначенный материал, который очень любят люди, наши клиенты. Почему? Потому что смотрится и не лак, но между тем уже выделяется. Вот такая красивая кисточка. А ручка выполнена, смотрите, из черного, как-то в комбинации с предыдущей сумки. И для того, чтобы собрать весь образ в кучу, черный весь отстрочен светлой ниткой. То есть, насколько все продумано до мелочей дизайнером замечательным, да, фирмы «Золотой дождь» и хозяйкой. Смотрите. Сумка смотрится очень гармонично. Так, идем внутрь. Один вход. Довольно, э, сумка кажется не очень большой. В принципе, поесть на плечо ее не проблема, и руки взять. А, но между тем хочу показать ее объем. Смотрите, внутри большая тетрадь. То есть я специально подготовила ее, вложила. Формат А4 сюда входит. То есть она подойдет для очень большой категории женщин. Внутри. На молнии перегородка, на задней стенке два кармашка. То есть, эта сумка у нас 2 900, и тоже на нее до конца месяца, тоже скидка 15%. Еще одну красотку показываю. Тоже мешулька, мешулька, мешулька. Так, это мешочек. Он весь, практически весь из замши. То есть, это замша, это замша, это это ножки на буклях, да? Ручка из эко-кожи. Вот такая кисточка красивая. Натуральная замша, хочу показать, Герчица тоже довольно плотная. Один вход. Довольно большой, довольно большой объем сумки. А, очень комфортно. Сюда легко вошла папка. Смотрите, ее не видно. И, в принципе, то не кажется он такой огромной. А она, между тем, очень комфортная. В связи с тем, что легко вошла папка. То есть, с ней можно носить документы. Внутри перегородка на молнии, передний карман, два кармашка, да, на задней стенке карман на молнии и сзади традиционный кармашек на молнии. Эта сумка 3000 рублей, это модель 815, а до конца декабря месяца скидка из этой сумки тоже 15%. Хочу рассказать вам небольшой лайфхак. Является ли он таковым для вас, я не знаю. Но что интересно, то есть я его несу с детства. Тогда у моей тети были очень красивые черные замшевые сапоги. Но в связи с тем, что это были, это были советские времена, это было в районе до 90-х годов прошлого века, как давно я живу. И я видела, чем она чистит для меня. Это было поразительно. То есть как она чистила замшу, что она делала. Она ставила воду. На отгонь, на плиту, а это был какой-то ковшик, либо небольшая кастрюлька. Вода кипела, и она за с которой попала, например, она в грязь где-то, она как смогла, щеткой одежность счистила, и она что делала? Она брала сапог, держала вот таким образом над паром, то есть она, скажем так, распаривала, брала кусочек сухого ржаного хлеба, но не сухаря, а именно сухого, и корочкой вот так прям терла. И что, знаете, замша выглядела идеально после этого. То есть она возобновлялась. Я не знаю, с чем это связано. Я не биолог и не химик. Но я хочу сказать, что таким образом она чистила свои сапоги постоянно. И она ходила в них не один сезон. Так что вот такая вот интересная штучка. Из детства. Ну все, пока. Жду ваших заказов. Скидка распространяется. Подписывайтесь. Ставьте пальчики, чтобы знать первыми о наших новинках. О том, что происходит. Кстати, ждем поступления э, из очень интересного материала. Газета черная на серебре, типа на текстильной основе курзам. Очень интересно смотрится. Оптовики очень нас э, ждут этот материал. Вот. Я, мы заказали очень много, поэтому на розницу однозначно достанется тем, кто хочет. Пока!